Каково это узнать, когда хина очкарик с дальнозоркостью? А ему идут очки. Думаю, они только на нем держались. Всем доброго времени суток. С вами Хинамори. И я думаю, что самое выгодное это начать с 50 фактов обо мне. Итак, 50 фактов обо мне. Погнали. Мой отец англичанин, а мать японка. Их зовут Александр и Инаоки. Моя профессия психолог, но в свободное время я пишу книги. У меня есть старшая сестра, которая на 10 лет старше Нека. И также старший брат, который любит переодеваться одеваться в девушку и на 13 лет старше меня, Сильвестра. Моя фамилия Лихтенберг, но я решил взять фамилию матери. Так что теперь я Акума. Моя любимая еда сырники, и я не могу жить без них. Когда-то я подрабатывал в клубе. Я люблю мягкие игрушки, и также я люблю английские чаи. У меня арахнофобия. Если подчесать меня за ушком, то я начну мурлыкать. У меня дальнозоркость, поэтому дома я чаще всего хожу в очках. Когда же вхожу, то надеваю специальные линзы которые на мне сейчас. Я обожаю читать мой ник в онлайн-рпг играх SNV. Я хотел написать Сноу, но ничего не вышло. В итоге мне даже понравился этот ник. Очень сильно дружу с Луксом, очень давно. Он сделал для меня игрушку в виде меня. И на шее у этой игрушки находится сапфир. Кулон сапфиром. Я ненавижу, когда люди выпивают или курят. А еще тату. Не считаю это чем-то красивым. Скорее, Отвратительно. Дата нашего знакомства с Ферном 12-13-14. Я ревнивый и злопамятный. Я коллекционирую милые вещи. У меня очень много галстуков. Также у меня собрана большая коллекция ключиков. Когда-то я занимался верховой ездой. Нека учила меня игре на фортепиано. В детстве за мной следили брат и сестра, так что я почти ничего не помню о своих родителях. Когда я был маленьким, то хорошо учился. Я постоянно рисовал, но уроках в метро. Однажды даже на салфетке в кафе. Я слежу за своей фигурой. Когда я был подростком, то подкрашивал и без того длинные ресницы. Я гуманитарий и технарь из меня некудышный. По математике у меня постоянно были ужасные оценки в старшей школе. Я писал фанфики. Я живу на данный момент у Ферна, в его большом доме. Он обеспечил меня хорошей жизнью и сделал меня счастливым. У меня есть два сына Фарин Карфе и Кристоф Тюб. И мы их очень любим Я очень чувствительный а также я вредный. Я очень часто смущаюсь. Мне нравится кофе, но чай все равно люблю я больше. Люблю все, что связано с манго, мороженое, сок. Я сладкоежка. Ночью на меня накатывает депрессивное состояние. Я люблю обнимашки и нежности. Люблю носить шарфик в розовую клеточку, которую мне подарила сестренка. Под Новый год я могу позволить себе выпить, но пьянею практически с первой рюмкой. Лучшим другом является Эру и с ней. Мы знакомы с начальной школы. Я люблю ритмичную музыку. Мои любимые цветы не забудут. И я хочу, чтобы именно их приносили на мою могилу. на знак того, что меня никогда не забудут. Я родился 22 февраля. Я ненавижу жару или солнце. Я больше люблю пасмурную погоду. Я могу заплакать над любым трогательным моментом в фильме. Мне нравится рождественская тематика. И мое имя Хиномори Акума. Или же просто Хина. И это были все 50-та обо мне. Что же, спасибо большое за внимание, всем удачи, всем хорошего дня. Один момент, одна импровизация. Счастливо!